Всем привет! Меня зовут Маргарита. Я хочу поделиться с вами впечатлениями о курсе «Риэлтор. Профессия и бизнес». Я обучалась на этом курсе на минимальном тарифе. И хочу сказать, что даже этого минимального тарифа вполне достаточно для успешной работы. Дарья и Антон выкладываются на курсе на 200%. Вся информация дается в очень доступном виде. На курсе обучают как собрать базу объектов на первичном рынке, на вторичном рынке, как работать с продавцом, как работать с покупателем, как сделать сайт, настроить рекламную кампанию и, собственно, совершать продажи. Дарья делится своим личным опытом. Она дает очень познавательный и интересный блог по эффективным продажам. Я считаю, что ее опыт, который она передает нам, стоит гораздо дороже, чем мы за него платим. Что касается технической части вопроса, Антон тоже в очень доступной форме показывает, как создать сайт. Я человек, который ни разу не делала сайты и вообще с техникой не особо дружит. Однако под руководством Антона пошагово я создала первый в жизни сайт, настроила рекламную кампанию. Сайт работает и дает заявки, за что я очень благодарна и Антону, и Дарье. Они в наше нелегкое время учат людей зарабатывать деньги. Конечно, на этом курсе никто вам не даст волшебную таблетку. На курсе нужно работать. Тратить на это время, свои силы, тратить их как во время обучения, так и после, для того, чтобы не останавливаться в своем росте. Однако все предпосылки для этого создаются. Ребята умеют очень хорошо мотивировать, очень хорошо объяснять. От нас требуется только повторять то, что они делают, шаг за шагом, шаг за шагом и идти к своему успеху. Курс очень познавательный, я прошла его с огромным удовольствием. У меня есть заявки, до сделок пока что не дошло, но это просто вопрос времени, потому что сейчас непростая ситуация, однако все говорит о том, что сделки у меня должны быть в ближайшее время. Поэтому, если кто-то сомневается, я этот курс смело рекомендую для тех, кто готов работать, для тех, кто готов повторять шаг за шагом то, что делают Дарья и Антон. И успех будет сопутствовать. Еще раз огромное спасибо Дарье, огромное спасибо Антону. Всем пока!